Всем привет, с вами Макс Репьев и сегодня контент будет не про недвижку, а про гонки, потому что мы приехали в усть собираемся погонять и если вы вдруг не в курсе и вновь прибыли на этот канал, то Максим профессиональнейший автоспортсмен и сегодня мы с вами покатаемся именно под рифтим. Я взял с собой камеру, которую закреплю на шлем, покажу как это все выглядит из тачки и именно эти соревнования, их даже точнее нельзя назвать соревнованиями. Потому что это Мацури. То есть это типа учебный формат, где катаются все в кайф, плавают в бассейне, который здесь находится, чинят тачки, общаются. Ну и все, в общем, то, что связано с автоспортом, здесь происходит, включая вечерние движения. И на такие соревнования, точнее мацури, учебные сборы, ребята привозят не прям совсем гоночные машины. То есть это какие-то околостоковые, может быть, чуть-чуть тюнинговые. Ну такие, не сильно мощные там. До 300 сил есть, конечно, те, кто и 500 сильные машины сюда привозит, Но в них здесь особо смысла нет У меня же здесь миссл Миссл это машина, э, так скажем, тренировочная Которую не жалко убить И пойдемте, я вам ее сейчас покажу Вот, значит, автомобиль На котором происходят технические работы сейчас Это Даня Даня у нас, значит, участвовал в шоу танцы. А можешь что-нибудь фирменное показать оттуда? Красавчик вообще Просто лев-тигр. Вот, значит, это BMW. BMW очень старая, с леопардовым потолком. Это фишка этой тачки. И здесь установлен вот V8. Первый UZ на 230 или 250 сил. Ну, короче, тачки этого вполне хватает. И ездим мы на 16 колесах, на максимально узких. Вообще, как бы здесь 17 стоят, такие, чуть пошире. Но они почему-то разрывают редуктор. Но для того, чтобы тачку не насиловать, было решено. На 16 колеса, которые сейчас лежат на ШИМ. Вообще на улице очень жарко. Примерно 33 сейчас градуса. Многие, кстати, спрашивают, вообще на чем ездим на самой обычной китайской резине. Вот она самая дешевая, стоила там 4 с чем-то тысячи рублей. А еще мы меняем резину. То есть у нас впереди сейчас стоит такая гоночная полусликовая история. Мы ее меняем на гражданскую, для того чтобы рейка чувствовала себя хорошо колеса крутились нормально без лишних нагрузок и как бы для этой трассы этого должно хватить но если что у нас есть запас у нас есть 17 колеса они в принципе сейчас на машине стоят но хочется попробовать именно покататься на тачке без нагрузки очень громкая машина Как-нибудь мы с вами съездим на этап РДС, но, наверное, это будет Нижний Новгород, потому что в этом году есть сложности по технической части. Все ребята, катаются и одиночно, и не парно. Сейчас, я думаю, что-нибудь но очень плохо, конечно. какие-то проблемы по мотору. Так, вот, ребята, как раз поехали, парни. красивая вообще да сейчас переобуем резину на 16 колеса и поедем прокатимся ну что давайте сделаем первый прокат у нас сегодня будет 4 сессии и сразу расскажу вам наверное что здесь такое вот это ручник здесь коробка это выключательные массы, руль ну и датчики а сейчас вообще затестим как тачка ездит потому что мы поменяли на ней редукцию раньше ездил на третьей передаче Сейчас, скорее всего, поедем на второй. Ну и так как у нас стоят 16-е колеса, А еще я принес себе черноголовку, мандарин. А Холодник. Вот. Но она, кстати, очень крутая. А -а -а! А -а -а! У нас будет сейчас с вами еще один тестовый проезд. Она не перегревалась там масляные перегревает поливает водяные и в принципе можно практически сразу ехать. нужно немножко перерасогнать Ситуация такая, что у нас почему-то льется бензин. Там уплотнительное кольцо, в общем, есть такое, и оно, видимо, немножко пропускает. И к 16 резине все-таки есть вопросы. Да, как бы она не трется практически, но и никого не догоняет. Поэтому ну, машина немножко неконкурентная. Возможно, мы, конечно, перейдем на 17 резину завтра, потому что основной день соревнований завтра сегодня у нас просто такая тренировка. Но, к сожалению, никого я догнать не могу Хотя, в принципе, можно было их спустить посильнее Там что-то в давление типа 0,6 И на этом поехать Тогда подогнал. догнал Наверное. Сейчас разберемся с машиной Посмотрим, как это все происходит Что-то можно подделать и завтра у нас день гонки Короче, вообще дрифт это как рыбалка. То есть сначала все гоняют, а потом просто общаются за жизнь. Пошл здесь, кто а уже жарится. <сосы> вот, Товарек страдает. Так проходит вечера здесь. Кто чем занят, а ребята а вот чем? меняют моторы. Ребята, ну, меняют моторы. мотор, О, Там мотор. Вот, значит, сейчас дырка. меняют на второй мотор, у него все хорошо, ребята успевают, все хорошо. Наш комментатор. Да. Вот такие номера нас встречают на гонках. Здесь двуспальная кровать, И есть еще вот такой диван, но я тебе сейчас покажу есть штуку, вкус максимально вымеренные, вымеренные просчеты, смотри <сíки> <сíки> Как они поаккуратно <в> предугадали вообще То есть если я сижу А ты вдруг заходишь И вдруг... так вот так вот Меня отрубят ноги стопудово. Но здесь хотя бы есть кондёр Просто нас сегодня заселили в номер Который был Во первых без санузла А во вторых у меня была было кондёра. А на улице плюс 38 градусов Здесь он хотя бы есть беспалочка. палочка Я ее займу И здесь есть удобство Прям в номере, это очень важно Ты говоришь, нужно поправить кондиционер, да тебе? Что ты говоришь, здесь нужно скотч Нужно отобрать скотч так. Да, Направить, главное э, Повыше? Вверх, да, так, чтобы не дуло на меня но ага. не Дуло наверх, но чуть-чуть в стену Вот чуть-чуть пониже Ну так нормально? Прекрасно о, а ты можешь сделать авто, чтобы он, ну, как бы, вверху не сделал? <соценно> <соценно> я думаю, что здесь чисто по мануалу только двигается все Это усть и гонки в основном проходят так Это уже следующий день наших покатушек, и сегодня все более серьезнее Во-первых, уже в шортах кататься нельзя Нужно одевать длинный рукав, единственное, что у меня есть, это кофта на улице плюс 35 градусов Так что я думаю, что она скоро превратится, знаете, во влажное полотенце Сейчас поедем кататься, скоро квалификация, но нет понимания, на чем ехать. Возможно, саму гонку мы поедем на 17-й резине, потому что я никого не могу догнать. Но сейчас хочу попробовать проехать вместо 2-й до третьей передачи. Возможно, машина повезет ее, и тогда как бы останемся на 16 резине. Ну, нужно, короче, найти темп, а попытаемся это сейчас сделать. Поехали. Со мной решил прокатиться легендарный Александр Калашник. Тот самый, в Но по ему в камеру, она. А у нас сейчас задача протестировать, как тачка поедет на третьей передаче. Поедем мы один. Нет, да. А ты Проблема почему-то не запускается. Там видимо отошел контакт от панели самого запуска. Проблема найдена. И она вот в этих соплях. На самом деле на проводке уже есть договоренность, что ее переделают. Ну как бы это мисло. Здесь просто пока она ездит, никто ее не трогает. Как только что-то ломается, так это. Но на самом деле здесь очень много лишних проводов. И нужно сделать нормальную гоночную проводку. Сейчас покажу вам вообще как выглядят нормальные проводки и сразу могу рассказать даже сколько они стоят. То есть вот недавно товарищу моему собрали вот эту вот машину оранжевую, старая BMW тридцатка по себестоимости на 4 миллиона стоит. И здесь все очень красиво по проводам. То есть вот так это все должно быть уложено, все аккуратненько, ничего лишнего нет, вот такие вот провода здесь. И Нужно то же самое сделать там. Здесь тоже все аккуратненько уложено. Ну, то есть вот по красоте, а так, чтобы в ничего в не рыгало, а -а -а. не ломалось. И можно было просто кататься, кататься и кататься. А -а -а -а. То есть вопрос именно надежности. Но я думаю, что мы это все дело... Эти блогеры, конечно. Ну да, такая тема. Сейчас починим, поменяем все колеса на 17 и поедем. Потому что на этих, конечно, круто но никого не догоняем. Вот за два дня резина осталась еще в каком состоянии она практически не тратится именно основной кайф этой машины в этом как бы есть основная тачка сейчас мы с вами поедем в квалификацию и посмотрим что из этого выйдет сразу включим печку чтобы тачка у нас не нагревалась и как бы плюс 40 на улице машине, я не знаю, наверное, около 60, пульс 120, у меня я только что померил на часах, жарковато. Что, что И там уже дальше будет парный заезд Блин, вот это стиль, конечно mm -hmm. Очень mm -hmm. уверенный mm -hmm. автомобиль mm -hmm. Вот на вот таком паперу бы, да, постелить? Mm -hmm. Еще бы, если крыша складывалась Вообще, бы... mm -hmm. а, Вообще у нас вот на территории есть бассейн Но нам не до него И бассейн, как вы видите, занят полностью вообще а Мы вот страдаем от жары 40 градусов Короче, BMW, значит, с мотором от тойоты но еще и турбированная, 450 сил. Вот в ней очень аккуратно собрано, на проводочке, на такой на красивой. Вообще все прям на стиле. И внутри тоже все на стиле. Система пожаротушения. Все прям на жру все на спорте спортивный, именно маленький, легкий аккумулятор. Коробка, правда, только не сильно спортивная, но, тем не менее, тоже хорошая. Ну, аккуратно, да, и выглядит она вот так, очень точно. Вот бюджет постройки примерно миллион четыре вот такой на сегодняшний день, плюс-минус. Дань, нравится такая? Красная. Красная, значит, быстрая. Сегодня в парке уже зрителей побольше. Народ сюда покупает билеты, чтобы вы знали. Хотя, по сути, это просто Масури где ребята катаются, тренируются. Не обязательно парно. И сейчас вот у нас начинается ТОП-32. Кто-то будет просто кататься, кто-то будет биться за результат. Но в любом случае будет интересно. С вот этим лимоном Toyota Mark 2 в 90-м, по кузове. Вот, посмотрим, что из этого всего выйдет. Закрываем окошко. Тут что-то вот, отвалилось немножко. Закрываем его. И поедем в ТОП-32. OKAY! <tries> Задача быть максимально близко к нему и повторять его траекторию. Хорошо видно. В принципе, вот весь трек. Как будто, не очень. как будто вот далековато. О -о -о. это к сожалению проект. Еще один проезд, смотрим, как это выглядит судейки, потому что судьи сидят вот здесь. Но что как будто вяло. Не очень. Слишком далеко, короче, неинтересный заезд Все наши следующие соперники будут сильно мощнее, чем мы И у нас здесь есть более темповая резина Называется она 3 Star Мы просто как-то случайно ее купили И она оказалась очень такая неплохая Сейчас мы ее поставим Вот, в принципе, название и поедем с ребятами, покатаемся. Попробуем их догнать. Поедем с вот этой зеткой в парный заезд ТОП-16. Хороший заезд, но тут так сложится. нагрела 105 градусов сейчас Даня ее остывает надеюсь то что у нас проезд сложился хорошо Ты слышал, мы, проехали, или мы Я не знаю что-то сказали не услышал а есть же все но ну, в этом в онлайне Красавчик В общем, судья дали победу не мне, и ошибка была отставания вот в этой вот длинной дуге, но ну, вы, в принципе, на амборде это все видели. А, и, по сути, для нас ивент закончен. Но мы сейчас будем собираться, и еще на пару проездов посмотрим. Например, вот, неплохой, должен быть. Просто Мазда должна разорвать его в Мазда очень быстрая, роторная. Ну вот оно и видно, да? Вот. Такие дела. Сейчас значит едем грузиться. И сегодня будем стартовать уже назад в Сочи. Пробки гигантские. Ну как-то нужно добраться. Чем хочешь пару часов пробки постоять? До да, зачейки? На самом деле, со спортивной точки, конечно, обидно, что ты проиграл. Но вы даже не представляете, какой кайф сейчас снять вот этот свитер с длинным рукавом надеть футболку и шорты, потому что нас заставляет ездить в штанах. Это противопожарная такая безопасность. Так что сейчас переодеваемся, прибираемся в боксе и стартуем в Сочи. Вот мы вновь на том же месте, на светофоре. И к сожалению, этап для меня закончен. Вы видели, что я не прошел в топ-8. Как бы сам на самом деле налажал, но здесь как-то это не обидно. То есть ты покатался, покайфовал, там, порешал вопросы с машиной, как то ее настроил, в общем, сделал. И я надеюсь, что вы кайфанули от всего происходящего здесь, потому что это именно тусовка. И ее очень круто посетить, и я постарался передать вам атмосферу, которая здесь творится. А также, если это видео наберет ну хотя бы больше 100 лайков, что, в принципе, набирает достаточно часто, то есть, значит, практически все видосы, то я покажу вам, как в следующий раз мы поедем в Нижний Новгород на этап продается Европа. Уже на совершенно другой машине. На очень мощной, на очень конкурентной. И покажу вам, как можно ездить на другой, на мощной тачке, на очень на одной из моих любимых трасс пока что он лидер э, квалификации Да и лидер вообще в принципе, да, не только в первой группе но и лидер квалификации давай посмотрим, Ой, очень большой, широкий параша, хороший угол на постановке была. агрессивно Максим начинает свой второй заезд видимо после хорошей первой оценки решил он на второй оценке показать уже там прям кайфово Здесь одна атмосфера, это прям тусовка, а там все-таки уже прям автоспортивное мероприятие, но я думаю, что вы тоже кайфанете. В общем, господа, надеюсь, вам понравилось. Мне тоже. Я не знаю, что вам больше сказать. Просто кайфуйте, ставьте лайки, пишите комменты. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.